Ну, вот ты и затих. Бешено это существо. Ты не Геша, ты Беша. Геша. Гешенька. Красавец ты мой. Ах ты, коня хвостатая. Гешечка. Гешунчик. кисик